Нередко даже я сам себе задаю вопрос, почему люди меня не понимают. Почему, казалось бы, банальные вещи, которые я вижу вокруг, которые я совершенно легко и непринужденно осознаю, они вообще никоим образом не понимают. То есть они не в состоянии представить, понять происходящие процессы. Но для меня ведь они очевидны. И знаете, я достаточно простой пример нашел в жизни такой метафоры, чтобы всем было понятно, как у людей устроено восприятие реальности. Возьмем простого обывателя, человека, который идет по улице, смотрит вокруг, и что он видит? Он видит поверхность земли, он видит траву, газоны, бордюры, там, цветы какие-то, он видит асфальт, машины стоящие сверху, там, люди гуляющие, кто с детьми, кто с колясками, кто с сумками, идущие из магазина. Но если, предположим, мы возьмем человека немножко другого образования, будь то археолог или геолог, эксперт в недрах Земли, то если этот человек посмотрит на Землю, ну, в данной ситуации, наверное, не в городе, конечно же, стоит обратить внимание на природу, и он поднимет с Земли какой-нибудь камень, какой-нибудь особенный камень, там я не знаю, кусочек базальта, гранита, там, слюда какая-то, кварц или еще что-то, он сразу же привяжет это к тем знаниям, к тому опыту, который у него есть. И он поймет, что на основе присутствия данного минерала, данного камня, под землей могут присутствовать и другие камни. И он совершенно легко и непринужденно предположит, какие именно камни могут там лежать. Это свидетельствует о том, что человек имеет представление о структуре земли, о структуре пород, которые находятся у него под ногами, и... Какие взаимосвязи они имеют? То же самое примерно происходит и в мышлении людей. Мы общаемся друг с другом, и вроде бы мы похожи. Вроде бы мы можем даже ходить на одну и ту же работу, жить на одном этаже в одном доме, там, вместе провожать детей в один и тот же класс одной и той же школы. То есть что угодно может быть. Мы можем даже кушать одинаковые вещи, одинаковые блюда готовить и относительно одинаковыми вещами пользоваться. Но это не говорит о том, что мы одинаковые и мышление наше выстроено одинаково. Извините за каламбур. К сожалению, я констатирую тот факт, что люди имеют достаточно узкий профиль своего, своего образования, своего восприятия реальности, своей жизни. Вот Они живут в каком-то маленьком шаблонном мире и за него практически не выходят. При этом это не говорит о том, что эти люди там плохие, либо они глупые. Нет. Просто они согласились с теми рамками, в которых живут, и это, их это вполне устраивает. Если у человека, предположим, пытливый ум, то он, скорее всего, будет заниматься самообразованием, самообразованием он будет побеждать каждый раз свою линию, он будет стремиться куда-то дальше, он будет исследовать окружающий мир, собирать информацию, анализировать ее. И в этом вся разница. Когда человек постигает что-то новое, он себя вроде бы как расширяет, он наполняет себя знаниями, опытом. И благодаря этому его взгляд точно так же соизмеримо расширяется. Это очень важный аспект, это очень важный факт, который стоит понимать. И люди разбегаются, разбегаются в разные стороны, в формате своего мышления. Ты можешь говорить тому, кого давным-давно знаешь, с кем жизнь твоя пересекалась регулярно, ты можешь говорить ему, казалось бы, банальные вещи для тебя, но он тебя не услышит, он тебя не поймет. Потому что его восприятие мира, оно может быть в одной, может быть в двух каких-то плоскостях. Ты же мыслишь на несколько уровней, более глубинных. Для тебя одно какое-то конкретное событие, какая-то фраза от чиновников, от высшего руководства страны, от СМИ, от блогеров каких-то, для тебя какая-то фраза может стать триером, для тебя какая-то фраза может стать признаком того, что будут происходить какие-то процессы, потому что ты накапливаешь знания и имеешь тот самый опыт, который подсказывает тебе на примерах прошлого, что подобное уже было, ну, либо же подобные схемы какие-то. Так что развивайтесь, занимайтесь самообразованием, нещадно воюйте со своей линией, Надеюсь, вы станете лучше, вы станете умнее, вы станете опытнее, вы станете мудрее, вы станете более прозорливыми, более проницательными. Насколько это помогает в жизни, сложно сказать, все относительные вещи помогает или отвлекает, или мешает. Я видел людей, которые хотят жить в небытии, которых вполне устраивает вот этот трапский быт. И когда я что-то говорю, как последний под... не подписчик, зритель мне я написал, Гневный комментарий о том, что я сумасшедший, о том, что у меня проблемы, я ненормальный, мне надо отправить к психиатру. На что я ему ответил, что в СССР в свое время существовала карательная психиатрия, где людей, у которых мнение отличалось от общепринятого, общепринятого, общепризнанного, их отправляли в психушку, лечили, грубо говоря, в кавычках, током и превращали в овощей. Я задал ему вопрос, вы такой же, вы один из них, Ну, из тех, кто... Всех, чье мнение не совпадает с вашим, вы готовы отправлять в психиатрию, так как мы типа ненормальные. Да, вот такие люди, понимаете. И он никогда не задумается, такой человек, о том, что проблема в том, что он не понимает кого-то, на самом деле не в том, кого он послушал, а вполне вероятно, проблема именно в нем, в возрасте его восприятия реальности. Это я пытаюсь донести до людей. И самое странное, что... Действительно, даже близкие, даже знакомые люди, им говоришь что-то, и они тебя вроде услышали, но при этом не недопоняли совершенно никак. Ко мне на днях подошел очень любимый мой человек, и она сказала такую фразу. «Правильно ты говорил, нужно думать о людях плохо, и тогда типа ты не разочаруешься, когда они в реальности поступят с тобой плохо». Я говорю, «Постой, постой, я никогда не говорил, думая о людях плохо». Я говорил, что не стоит думать о людях хорошо. Казалось бы, да, насколько похожие фразы, насколько похожий смысл у этого набора слов. Но это не так. Призыв к тому, что мы думать плохо, и призыв к тому, чтобы не ждать от людей просто так ничего хорошего и отвечать добром на добро, это совершенно разные призывы. И я хочу, чтобы вы обращали непосредственно... На каждое слово из того, что я говорю. Если вам интересно, если вы являетесь моим подписчиком, приверженцем моего мнения, ну хотя бы отчасти. И если вы чего-то не поняли, я рекомендую еще раз пересмотреть видео. Потому что я слежу за каждым словом, которое я говорю. И для меня исключительно важно передать вам тот смысл, который я в них закладываю. Это очень важно. Недаром я говорил, называйте все своими именами. Я стремлюсь к этому. Не знаю, насколько хорошо у меня это получается, но я исключительно к этому стремлюсь. И надеюсь, однажды я все же достигну определенной высоты в этом формате. Берегите себя, будьте умными, гордитесь собой, любите себя, будьте эгоистами, берегите своих близких. Выбирайте цели, идите к ней. Хотел сказать, чего бы вам это ни стоило, но поостерегся от такой фразы. Просто живите. Живите полной грудью. Подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.